Здарова, народ! Это видео целиком полностью посвящено вакансиям, работе. Все вакансии бесплатны для работников с Украины, а также тех, кто находится в Польше. Эта фирма, которую я сейчас расскажу, она делает приглашения, то есть вы можете также... Обратиться, получить бесплатное приглашение поехать на работу в Польшу. Поэтому поехали. Первая вакансия – это работники на производство деталей для автомобилей. Я буду вкратце озвучивать. Более детально вы сможете посмотреть в описании. Обязательно смотрите описание видео. Там будет ссылка на контакт или описание вакансии и прочая полезная информация. Так вот, на производство деталей для автомобилей нужны мужчины, женщины или семейные пары до 50 лет. Место работы – бродница. Дальше, обязанности, обслуживания станкового оборудования, сырье, заготовка, запуск программы, короче, обучают ребят, обучает первые недели работы, нужно будет контролировать качество, ну это, я так понимаю, завод какой-то, предприятие, требования. Развитые мануальные способности, переносимость высоких температур, это важный момент, потому что если кому-то слишком жарко, ну не стоит, в цеху 26-28 градусов тепла, 11 золотых в час страховка нужна и потом в дальнейшем будет повышение до 12 золотых в час на втором месяце работы, жилье 300 золотых в месяц оплачивает работник. Рабочая одежда предоставляется за счет фирмы. На все наши вакансии знание польского языка не обязательно. Польская рабочая виза может быть минимум 5-3 месяца. То есть можно по безвизу. Но также, еще раз повторюсь, вы можете получить приглашение бесплатно для того, чтобы сделать визу. Следующая вакансия. Работники на сбор шампиньонов. Кто хочет собирать грибы, пожалуйста. Есть вакансия. Место работы Моджев и в Лошаковице, ёпта, это Мозвецкое воеводство и Велькопольское воеводство, господи боже мой, я уже забыл все названия, короче, желательно женщины или семейные пары, возраст до 40 лет, ответственность, аккуратность, рабочая виза минимум 4 месяца, тра ля, -ля. мы предлагаем от 40 до 70 грошей за килограмм шампиньонов, короче, месяц можно заработать 2-3 тысячи злотых, ну, в общем, как будете интенсивно их собирать. «Выходной по договоренности с шефом, бесплатное жилье, недалеко от места работы, легальная работа». Окей, okay, контакты внизу, помним. Следующая бесплатная вакансия у меня – это упаковщики в город Элк. «Мужчины. обязанности подготовка товара для упаковки, упаковка товара по процедуре, этикирование, сохранение товара, требования. Развитая способность, переносимость, низкие температуры до 5 градусов». И «Санкнижка» или готовность оформить. Ну, в принципе, стандартные требования, как везде, сам книжка 100 злотых написано. высчитывается с зарплаты. Польский язык нужно понимать, траля-ля. Короче, мы предлагаем э, о праце, зарплата около 2000 злотых. Жилье предоставляется 160 злотых в месяц. Высчитывается зарплата. Итак, фирма предоставляет рабочую одежду и обед, завтрак и обед, а еще жилье. Только есть момент, нет авансов на этой вакансии, нужно иметь с собой запас каких-то денег контакты будут внизу. Друзья, следующая вакансия тоже в городе Элька, выкройщики на разбор свинины. Ну, короче, мясники. Разбор свинины, освещение. ну, в общем, кто хочет поработать ножом, кто очень злой, пожалуйста, едьте на эту вакансию, брешьте свиней, ну, типа, кромсайте их там, ну, это жесть, конечно, ну, может, любители есть, я не знаю, ну, как бы требуется. Приветствуется опыт э, на похожей должности. Тоже температура низкая, до 5 градусов в этом морозильнике, потому что работа с продуктами, санкнижка, вычитывается зарплаты, польский язык надо понимать и рабочая виза минимум 4,5 месяца. Ну, в принципе, они всегда так говорят минимум 4,5, но так как работники требуется много, то всегда идут навстречу людям и с визами, у которых осталось меньше времени. Зарплата около 2100 злотых. Жилье предоставляется, 160 злотых в месяц вычитывается зарплаты. Добираться на работу надо самостоятельно. Зато завтрак и обед предоставляются за счет фирмы. Рабочая одежда предоставляется, авансом нет. Так вот. А теперь любопытная вакансия для строителей, для тех, кто любит заниматься стройкой, реставрацией. Фирма ищет в город Ширцен кажется, правильно назвал, это шелмское воеводство на реставрацию старинного замка. Разнорабочие. В общем, задание помочь столярам, каменщикам, специалистам при реставрации замка. Уборка. Короче, ребята, все, кто хочет на стройку или не может найти другую вакансию, другую работу, пожалуйста, вакансия разнорабочего на реставрацию замка. Рабочая виза минимум 3 месяца, то есть можно по биометрии. Условия. 10 злотых на старте, далее 11 злотых в час, около 260 часов работы в месяц, 10 часов в день. Жилье недалеко от места работы, 300 злотых. Оплачивать работу. Легальная работа. Контакты внизу в описании. И последняя на сегодня вакансия. В город Старгард Гданский нужны столеры. Требования. Опыт работы столером на производстве мебели. Минимум полгода. Желание работать. Знание польского не обязательно. Мы предлагаем 13 злотых чистыми на первые пробные дни работы, далее будет 14 злотых в час. На производстве мебели всегда повышенные ставки, ну, более высокие, чем на простых вакансиях. 250 часов э, рабочих в месяц, жилье недалеко от работы, работник оплачивает э, 300 злотых. Это все легальные вакансии, ребят. По поводу контактов. Смотрим, ссылки в описании. Ну и, друзьяшечки, в общем-то, я долго думал, что делать дальше с каналом и, в принципе, на нем будет периодически появляться видео именно по вакансиям, поэтому заходите просматривайте, если интересный поиск работы. Все вакансии, напоминаю, пока будут бесплатны. Ну, с моей стороны. Вот. А на данный момент вы можете уже перейти тоже по ссылке в описании. Там будет ссылка на группу ФБ. Именно группа в Поморском воеводстве. Гданск, Гдыня, Сопот. Вакансии люди сами выкладывают и поищут работников и так далее. Просто сообщение, поиск работы и все такое бесплатно. Также хочу вам предложить уходить из ВК, потому что ВК, ребята, сдох на Украине, как бы, ВК уже мало кто сидит, мало кто занимается. Если вы ищете работу, ищите больше в Фейсбуке, в Фейсбуке много всяких групп, кроме моей, которым предлагают бесплатные вакансии, если вы в поиске работы. Вот так. И вдруг какие-то вопросы еще, может быть, кому-то нужна помощь с работой, типа, поищи за меня работу, то, в принципе, можно обращаться тоже ко мне лично, оставлю ссылки. Итак, все, до свидания, всех благ, удачной работы в Польше, пока-пока.